В нашей жизни суета Бесконечна и пуста От забот мы устаем Что-то ищем, что-то ждем Год за годом, день за днем Ты пролей свой дивный свет На вопросы дай ответ я тебя совета жду, и я к тебе с мольбой иду Я к тебе с мольбой иду Помоги мне устоять, как бы больно жизнь не била Помоги мне мудрым стать, дай мне, Бог, добра и силы, Сохрани, прошу, мой Бог, от жестокости и боли, Помоги мне не забыть что на все здесь своя воля. И за все в моей судьбе благодарен я тебе за надежды и мечты, и за то, что рядом ты, Бог любви и доброты. И по жизни проведёшь, Ты услышишь и поймёшь. Но восставив суету, А тебя совета жду, И к тебе с мольбой иду. Помоги мне устоять,